Первый вопрос. Что же должен сказать парень девушке при знакомстве, чтобы она, ну, в общем-то, захотела с ним познакомиться и, в общем-то, может быть, даже оставила номер телефона? И я не знаю, что должен сказать парень девушке при знакомстве, но я могу сказать точно, что если между девушкой и мужчиной не зародится искры, элементарные искры понимания, то есть и оценивания друг друга, то номер она ему не оставит. Девушка должна в парне сразу заметить какие-то характерные, так сказать, ей приятные приятные что приятные приятные приятные должна заметить парня то что ей покажется для нее приятным это вид это внешность это то что мы можем оценить как бы с первого взгляда глядя на мужчину это приятная улыбка это располагающая внешность и ухоженный приятный внешний вид это первое. То, что девушка обращает внимание на мужчину. По поводу искры. Когда она появляется? В первые там, минуты, первые 15 я минут или сразу? Я не могу объяснить, потому что, я не знаю, это, это, наверное, необъяснимо, потому что искра, она появляется во взгляде, в каком-то действии мужчины, или же как мужчина там заметил какое-то действие девушки, что он заинтересовался, и не просто же она там стоит, и он такой, о, пойду познакомлюсь. Нет. Вот это и есть эта искра. Что конкретно говорить, это важно или не важно, что парень говорит, когда подходит? А важно подойти и просто писать Привет, Меня зовут так-то, так-то. Я тебя увидел, хотел бы с тобой познакомиться. То есть, в целом, если, допустим, я к тебе подхожу на улице и говорю, меня зовут так-то, так-то, ты мне понравилась, типа, я хочу познакомиться, это будет нормально? Если ты мне будешь приятен, если я в тебе вот увижу эту искру, то есть, я вот оценю тебя, увижу, да, я с тобой познакомлюсь. То есть, в первые там, ну, сколько-то секунд, 30, да? А что с меня будет, если я скажу тебе привет, меня зовут Лера? То есть нормально, да? Конечно. И каких-то шаблонов, там, заумных фраз, э, типа оригинальных, я там не мог мимо пройти, потому что бы никогда себя не простил, это, это не надо, да? Нет, это не задевает. А если парень очень, знаешь, такой уверенный, настойчивый, говорит, типа, привет, малая, ну, ну, ладно, без малая, но так вот очень-очень самоуверенность себя ведет, тебя это, ну, привлекает нет, или нет? Нет. Где грань вот уверенности, самоуверенности, либо стеснения? А, парень не должен себя вести а, нагло, подходите, о, привет, я тебя заметил, ну вот хочу познакомиться, что это за подача вообще нет. К девушке нужно подходить не так, к девушке нужно подойти, сказать, вот я тебя увидел, ты мне понравилась, ты красивая девушка, я бы хотел с тобой познакомиться, если ты не против. А подходите нагло, говорить, что давай будем знакомиться, это однозначно нет.